Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Александр Лещенко, один из адвокатов по делу Александра Соловьева. Мы уже освещали это, и поэтому сейчас не будем уточняться. 9 июня был вынесен приговор, наконец-то, по этому долгому процессу. С нашей точки зрения этот приговор непонятен. Решение суда, наверное, правильнее. Разиться не очень понятно. Поэтому мы просим Александра прокомментировать решение суда по этому делу. Спасибо. Ну, я сразу скажу, что наша сторона, сторона защиты, считает это решение суда незаконным и необоснованным. В первую очередь мы считаем незаконным факт помещения Александра Соловьева в следственный изолятор прямо с залы суда. Это очень интересный момент, давайте на нем остановимся. Почему так произошло? Дело в том, что однажды, полтора года назад, Соловьеву было избрано мера пресечения в виде содержания под стражей, но в целях... Гуманизации ответственности в новом уголовном процессуальном кодексе с целью защиты прав человека было внесено ряд предложений, и в том числе предложения касательно того, чтобы человек, который содержится под стражей, всегда мог внести залог дабы воспользоваться своим правом на защиту в полной мере, которую можно реализовать полноценно, только находясь на, ну, не в закрытом помещении, а в помещении следственного изолятора. Вот. Данную норму Соловьев выполнил и внес, как и было указано в постановлении суда, денежную сумму в качестве залога, после чего в течение там, одного или двух дней был освобожден из-под стражи. На сегодняшний день этот залог находится в видении суда, он никоим образом не отменен, не возвращен целовьеву Соловьеву, и момент взятия его под стражу ну, мы считаем, скорее всего, способом давления на Александра. А скажите, пожалуйста, вообще имеет право суд, вот так вот просто не аннулировав этот залог, не вынесет, так сказать, предварительно Челку постановление о том, что мы сейчас вас берем. Имеется право на такое действие? К сожалению, этот вопрос очень обширный. На него нет однозначного ответа. В разделе Уголовно-процессуального кодекса, который регулирует вопросы, на которые должен ответить судья при вынесении обвинительного или оправдательного приговора, стоит один пункт. Я вам его процитирую на русском языке. Судья решает вопрос об средствах обеспечения производства. Одним из средств обеспечения производства является содержание человека под стражей. Но... У нас есть определенный порядок и определенные условия, когда человек помещается под стражу. В случае, если им уже внесен залог в качестве меры, чтобы освободиться непосредственно из-под стражи. Человек помещается под стражу при наличии залога только в том случае, если он не выполняет требования закона. То есть, приведу пример, если человека вызвали в судебное заседание для, ну, для совершения процессуальных действий, а он туда не явился. Это является безусловным основанием для того, чтобы человек изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей. Это логично, я считаю, эта позиция законная, ну, вполне обоснованная. Вот. Но э, в настоящий момент э, Соловьев Александр присутствовал на каждом судебном заседании. Э, он давал свои пояснения на каждый вопрос э, судьи, на каждый вопрос прокурора. Э, он э, ни разу не нарушил ни одно требование уголовно-процессуального закона. Вот. И даже просто с этой точки зрения человека брать под стражу было, э, ну, на мой взгляд, э, лишним. Суд это как-то объяснил, как просто. Суд э, свое решение аргументировал, я вам процитирую с приговора каким образом на украинском языке. Э, з метою забезпечення виконання вироку з розхованням попередньої поведінки поведінка до набрання вироком законної сили необхідно застосувати дослів'ява за побіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Вот э, по мнению Судей, коллегии судей, э, эта аргументация полностью достаточна для того, чтобы э, человека поместить в следственный изолятор. Ну, то есть то, что совершенно противоречит данному конкретному случаю. Человек не нарушал абсолютно ничего и как законопослушный гражданин присутствовал, выполнял и так далее. Совершенно верно. Совершенно верно. Второй аспект, на который хотелось бы обратить внимание, это аспект уже, скажем так, больше теоретический, чем практический. У нас любой человек, но ну я думаю, что это и вы догадываетесь, у нас любой человек может быть лишен каких-то прав только на основании решения суда, которое вступило в законную силу. Так вот, я хочу обратить внимание на то, что у нас в этом приговоре на основании которого Соловьев помещен под стражу, написано рукой судьи, что вырок не набрал законной силы. То вот. есть это противозаконно, по сути? Э, да. Э, поскольку у нас человек находится в сезон на основании документа, который не вступил в законную силу. Скажите, пожалуйста, может он подать какую-то встречную... Жалобу поэтому. Естественно, мы будем обращаться в, к следственному суде в Октябрьский районный суд, на территории которого находится следственный изолятор, с ходатайством освободить Соловьева Александра из стражи в связи с тем, что он там находится на основании документа, который не вступил в законную силу и на котором не написано, что он подлежит выполнению немедленно в части. То есть иногда бывает Я и поняла. такое. А скажите, пожалуйста, это влечет какую-то ответственность судьи? Ну, скажем так, больше, наверное, моральную какую-то ответственность. Если а... написано, что не вступил в силу, а человека насильно поместили под стражу. То есть должна же, наверное, какая-то ответственность ну, Так можно каждый вопрос да, естественно. естественно, но, к сожалению, у нас есть формальные основания в законе для того, чтобы суд мог поступать вот таким образом. Это, вот, как я процитировал, уже часть из Уголовно-процессуального кодекса, где сказано о том, что суд решает вопрос об средствах обеспечения производства. Как мне кажется, когда принимался Уголовно-процессуальный кодекс, шла речь об аресте на имущество, которое было наложено, о возврате документов, которые были изъяты на предприятиях там, или у физических лиц, но никак не о том, что человек, который надлежащим образом выполняет все требования суда, может быть помещен под стражу просто из-за того, что ему вот угрожает лишение свободы в размере 6 лет. А теперь давайте к этому пункту вернемся. С вашей точки зрения, Данное решение суда соответствует вообще законодательным нормам то есть состав преступления как считает суд и мера наказания. Мы, и я, и второй адвокат, и Соловьев, естественно, мы категорически не согласны с этим приговором суда, и мы будем его обжаловать в вышестоящую инстанцию, так как считаем, что здесь между обвиняемым и потерпевшим сложились обычные стандартные хозяйственные отношения между предприятием нашего Соловьева Александра и нашего потерпевшего который является потерпевшим по данному делу. Поскольку, как мы уже согласились с точки зрения Александра, имеет место давление на него с помощью данного уголовного дела, то... Мы не считаем, что данный приговор соответствует действительным обстоятельствам дела, вот, и, соответственно, он не может считаться законным. Это понятно, что Вы не можете согласиться с любым приговором, который бы не был вынесен. Меня интересует законодательные точки зрения. То есть каждое преступление соответствует какому-то наказанию по какой-то статье. Да? Да. Вот, те две статьи, насколько я понимаю, которые инкриминируются Соловьеву в последний, последний раз, правильно, было две так, статьи. Так, да. Вот по этим двум статьям может быть предусмотрена такая мера доказательства? К сожалению, да. На сегодняшний день Соловьев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. По обвинению в совершении преступления, предусмотренных частью 2 статьи 205, он был оправдан. Но по совершению преступления, предусмотренной частью 4 статьи 190 главного кодекса он был обвинен и к нему было применено наказание. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового. К Соловьеву было применено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, ну, гражданин, который э, в своей стране э, признан э, разыскиваемым, и, насколько я понимаю, на него заведено уголовное дело, он э, может представлять в другой стране э, потерпевшую сторону? Как вот законодательно, то есть человек, который в своей стране разыскивается за мошенничество, судится в нашей стране и выигрывает этот суд. Как вот с вашей точки зрения? Вы знаете, я, наверное, воздержусь здесь от комментария с точки зрения закона. Я здесь выступлю, наверное, отвечу как человек. Я считаю, что это, ну по меньшей мере не совсем красиво по отношению к тому человеку, на которого пишется заявление, в данном случае идет речь об Соловьеве Александре. Вот. Мы неоднократно указывали и на досудебном расследовании и в суде о необходимости получения информации в рамках международной правовой помощи с соседнего с нами государства, именно с Республики Польша, о состоянии дел потерпевшего ну, так называемого потерпевшего об этом о том состоянии который, в котором сейчас находится его предприятие он сам и на каком свете сейчас уголовное дело которое заведено в польше против нашего потерпевшего пшеислава. Но, к сожалению, нам пока не удовлетворили ни а одно. Скажите, заявление. пожалуйста, не удовлетворила какая страна? То есть вы обращались в Польскую республику и оттуда не получили никакого ответа? Или через украинские какие-то инстанции? То есть процесс. Кто, кто, как вы считаете, виноват в торможении этого процесса? Или в неответе на ваш вопрос? Ну, на мой взгляд, здесь недоработка стороны обвинения. Поскольку мы не имеем права, вернее, мы имеем право обращаться самостоятельно как адвокаты в другую страну с просьбой предоставить нам какую-то информацию. Но эта информация будет иметь вес и значение для уголовного дела только если она получена на основании запроса органа досудебного расследования. Этим органом в данном деле являлся Червонозаводский районный отдел Министерства внутренних дел города Харькова. Они объясняют каким-то образом... На запрос второго адвоката о предоставлении о просьбе сделать запрос на предоставление информации с Республики Польша был получен ответ, что это ходатайство направлено на затягивание, судебно, на затягивание до судебного расследования дела. То есть, ну, грубо говоря, мы получили формальную отписку с... Ответом, который, ну, на мой взгляд, недостаточно аргументирован. А скажите, пожалуйста, вы обратились в районный суд, дальше вы получаете неаргументированный отказ, вы имеете право обратиться в высшую инстанцию? Да, конечно. Вы это сделали? Нет, мы это не сделали по той причине, что мы уже на тот момент увидели, что следствие ведется не объективно, и мы поняли, что каждое наше действие, которое мы попросим, оно будет использовано против нас. Оно будет истолковано не с точки зрения объективности и непредвзятости, оно будет истолковано против нас. То есть слова будут выдергиваться из контекста, как, например, в приговоре повыдергивались из контекста показания свидетелей. И точно так же брались бы в отдельные части каких-то документов, которые пришли бы нам из Республики Польша. Скажите, пожалуйста, таинственный свидетель. Так появился все-таки? На... Да, таинственный свидетель появился, и он очень заученным текстом дал показания о том, что прямо на его глазах Соловьев каждый месяц, если не ошибаюсь, по 100 тысяч гривен крал у потерпевшего. Крал каким образом? Вытаскивал ну, с кармана? Свидетель не уточнил. А для суда это не важно, да? Суд решил, что способ вытаскивания денег здесь не имеет значения. То есть имеют значение только слова э, о том, что эти деньги откуда так якобы вытаскиваются. Ну, совершенно верно. Да? Хорошо. И э, скажите, пожалуйста, как э, вы видите дальнейший ход э, действий по этому делу? Мы в любом случае будем жаловать это решение в вышестоящую инстанцию. Если понадобится, мы будем подавать решение в, подавать жалобу в Кассационный суд, мы будем подавать жалобу в международные организации, так как мы считаем, что здесь присутствует все что угодно, но только не уголовное преступление, совершенное Соловьем Александром. Все что угодно. Я имеется в виду здесь имеется в наличии нормальные хозяйственные отношения между двумя субъектами предпринимательской деятельности. Соловьев Александр как директор предприятия общества с ограниченной ответственностью Монфорд Украина имеет несколько наград как экспортер года. Ну, я считаю, что одного этого было бы уже достаточно, чтобы посеять сомнения в том, что Соловьев Александр использовал свое предприятие «Монфорд Украина» для того, чтобы войти в доверие и завладеть деньгами другого лица. Но мне кажется, здесь есть достаточные основания хотя бы для сомнения. Я поняла. Скажите, пожалуйста, в практике судебной имеет право быть такой момент, когда, допустим, задается вопрос свидетелю, а адвокат или судья или прокурор кто-то подсказывает, как нужно правильно отвечать. То есть вы же это хотели сказать. Ну, вот, то, что мы наблюдали из видео видеозаписи, последнего и предпоследнего там заседания то есть э, это вообще соответствует закону когда задается вопрос и э, сторона э, поддерживающая того ту или иную сторону да, mm -hmm. она как бы направляет на нужный ответ это вообще э, практикуется ну, не имеет место во- первых <эффективное> законодательная вообще всей системе в судебном процессе <эффективное> Такое исключение из правил Уголовно-процессуальный кодекс дает. Да. Он дает право задавать наводящие вопросы свидетелю во время перекрестного допроса, но только свидетелю. Если, насколько я понимаю, идет речь о том факте, когда потерпевшему Шамаславу Ушинскому одним из участников судебного процесса задавались наводящие вопросы, ну, я считаю, что эти вопросы действительно относились к категории наводящих, и они даже если бы и была необходимость их задавать, их нужно было задавать гораздо раньше, год назад, когда была стадия допроса потерпевшего. После задавания прямых, незаинтересованных вопросов, Уголовно-процессуальный кодекс дает возможность после того, как закончилась постановка обычных вопросов, задать наводящие вопросы вот только в ограниченном таком вот режиме, поскольку законодатель защищает права не только скажем так, стороны защиты, стороны обвинения, а еще и свидетеля, чтобы он, если и давал ответы на такие вопросы, то только в вот строго ограниченных временных рамках, и в дальнейшем к нему уже не задавались подобные вопросы. Ну, я считаю, что в той ситуации, о которой мы говорим, это было не совсем правильно. — И скажите, пожалуйста, что сейчас с Александром? Вы в курсе, как он содержится? Там, все с ним в порядке? <соединяя> — а, Ну, как может быть все в порядке с человеком, который... — э, да, который, будучи законопослушным гражданином, выполняя все требования суда, вдруг был помещен под стражу. Конечно, он находится в состоянии шока, но, тем не менее, по условиям его содержания он находится в довольно-таки... Ну, в нормальных условиях, да. Если можно говорить об условиях содержания в СИЗО, насколько это возможно. Ну хорошо, значит, мы тогда ждем дальнейших событий и надеемся, что все-таки справедливость победит. Я тоже очень на это надеюсь. И мы со своей стороны предложим все усилия для того, чтобы была установлена объективная истина и предложим для этого все, все возможные усилия. – Спасибо вам большое. – Пожалуйста.